Инвестиции в недвижимость, покупка недвижимости, посуточная аренда, как правильно выбрать дом, как выбрать квартиру, про недвижимость за рубежом, схемы мошенников в сфере недвижимости. Как выгодно купить недвижимость? Эксперты в недвижимости, поднимайтесь и занимайте нишу недвижимость. Это очень денежная и перспективная ниша, а правильный выбор ниши в YouTube это гарантия того, что у вас будет высокодоходный канал. Создаем правильный, уникальный и интересный контент. Я вам дам 8 подсказок для этой ниши. Сделайте контент-план. Выберите правильные ключевые слова.